Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот, видишь, ты даже сказал добрый вечер. Ты русский или россиянин? Русский россиянин. Русский, россиянин. Ну вот по-русски. Или русский, русский или россиянин. Ну, Шупя к тебе нормально обращался. Mm. Россиянин. Россиянин. Вот видишь, а я Россия. думал, что ты скажешь ты русский. Россиянин это русский. Россиянин это русский. Кто тебе такое сказал? Россиянин, ну, давай, паспорт, ну, буду, буду, русский. Давай, ну, давай буду русский. Вот видишь, я так. русский. Ты? Ты? Да. А что, по мнению, видно, что я русский? Ну, хорошо. Ну, о а чем общаешься? О а чем общаешься? С да просто позвонил с так. Ну, так хочу пообщаться. С хорошими, я нормальными людьми. На какую тему? Да на любую, на любую, какую хочешь. Ну, что, хочешь думаешь, по о что ты думаешь о России? Что думаешь о России? Сернагомно. Понятно. Понятно. Почему? Почему? Ну тебе Ты ж понятно, понятна? что Сернагомно значит. Ну Не я про тебя понятно, понятно говорю. Ты сам откуда? Ты сам откуда? С Украины. Понятно. Понятно. Почему? Давно. Почему? Почему? Ну, а как могу? Могу я по-другому сказать? Не ты не с Украины, ты с Украиной с Румынии, наверное. Ну, ты знаешь, что такое VPN? Давай, не надо уже. Ладно, давай, давай не рассказывай не дальше. Ладно, давай рассказывай дальше. Ты знаешь, что такое VPN? Давай, ладно, проехали. Давай, ну, рассказывай, ладно, дальше. Проехали, давай рассказывай. дальше. Город герой Одесса. И? Я могу с тобой И? разговаривать. Ты, ты, ты, ты даже не разумеешь, что я тебе могу сказать. Ты думаешь, ты думаешь, что тебя обманывают? Да? Нет, мы не обманываем. Я буду баллакать с тобой буду балакать сейчас по-украински, чтобы ты понял меня. Как я тебе могу сказать? Люби, друзья. Мне вас очень сильно жалко Я меня вас очень-очень прошу. Вот видишь, сын, сын, ты сам. Татар или казах, короче, и вот ты такой вот весь русский, да? Ну вот я, ты же тоже ну, по-украински, я по-своему. По по вот эти я тебе могу сказать, смотри, я воюю за свою страну, да, я ты сейчас воюешь? немножко два месяца. Ты нет. Ты сказку не рассказываешь, что ты воюешь. Ты, ты, <смех> ты кнопочный герой просто. Да. Ладно, поехали. Давай, дальше. Ладно, давай. Давай, давай. давай, дальше, давай. Да, я после послеворен. ранения я сейчас два месяца, короче, лежу. Блядь. Да, да, верю, верю, давай. Да, да, верю. Голову, С Херсона, в, короче, да. Что ты мне волкешь? А ты сейчас пойдешь. Что что в голову ранен, или куда? В голову ранен, или куда? Контузия и спина вся, блядь, расхуярена, блядь. Я тебе могу показать. Давай показывай. Тебе, тебе это надо. Буля. Мне интересно, любопытно. Мне интересно любопытно. Любопытно. Вот да, да, свое любопытство приедешь ко мне на родину. Вот я тебе покажу свою любопытство. Не бойся, скоро будешь в, в составе России. В составе России. А, сейчас Знаешь, я, а сейчас где находишься? Вот сейчас, сейчас я могу я тебе больше сказать. сказать. Вот видел такую большую долю. Вот я нахожусь в Одессе. Как и жил, так и живу в Одессе. И как приехал сюда, и так и буду. Сейчас через сейчас через месяц я вернусь обратно в свой полк. Куда? Нет, я в свой полк. А, кстати, не смотри, у нас в Украине что бороды, что волосы, у нас нормально это все к этому относится. Потому что мы ополченцы, не, мы у, вас, у вас, не у вас, вам пидором, вы пидором, за закипьют, закипьют усе... Это считай сам. У вас... Все ну, задние да, приводные, не, не... не... передние приводные, блядь. Ну, дальше, просто, блядь... Ну, как... Как... Как... как резали у вас? Азов. Азов... Азов... Непропетровский стоял. Кого резал? Кого резал? Да, я срезал, блядь, вашим, блядь, уродом, блядь. Вагнеровцам, блядь. Отрезал, короче, сам лично, блядь. Да? Иисус, Иисус у меня, блядь, поэтому, блин, я же тоже так же самое, как ваши вагнеровцы не ношу, блядь. Брюнежилеты, блядь, блядь. А что ты улыбаешься? Блядь? Ну, если ты вагнеровец, короче, приди, блин, я тебе покажу, как... Ты знаешь? Потом будешь плакать, ты, блядь. Ты знаешь, которую ты я, ты резал, знаешь, ему я резал, ему уже нету. Ты знаешь, я могу тебе больше сказать. Конечно, его нету бы. Вот такой же самый улыбающийся был с шапочкой. Да. А знаешь, почему его нету Нет. блядь? Потому что его да пустили пустили что. На мясо. Его на мясо. Ну, так же самое, как и после всех остальных русских. Ваших, да? Ну, ты тоже режешь, да? Нет, я его буду резать после того, как нашим резали. Я его тоже буду резать. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, Давай дальше. Как наших блять, как наших бучи блять э, женщин и детей убивали блядь, и перерезали тоже А как, убивали, вы убивали здесь как вы своих убивали своих? Это, Это уже наши, наши проблемы, проблемы. А, Мы вот. своих убивали, не, своих, ваши. своих Мы не ваших. Своих можно, да? Это наши проблемы. Вот. А какого хуя вы лезете к нам, блядь? Как какие люди, Своих убивать можно. Своих убивать а когда они начали... А начали, нельзя. Нельзя, наших нельзя. А что ты думал, бля? Ну приедь, посмотрим, блядь, как ты будешь прыгать, блядь. знаешь? Вот мне <сос> все, все, нравятся, вот такие, знаешь, вот такие, все такие сказочники, все рассказывают. Ладно, ладно, Да ладно. Приеду, приеду, мы приедем. Приеду, приеду, приеду. Да Добрый мы приедем, дай, да мы там дай, вам покажем, дай, да мы, да, дай, да, дай, да, дай. Дай, да, да дай, что в Одессу приедь, город герой Одесса, бы Я живу здесь нормально, могу показать, как живу нормально, долго Одесса. Долбанута, блядь. Одесса, нет, Одесса-то. Ну, Николас, я приеду да, в Одессу удар. Да. Вот показываю, как я живу, блядь. Вот мой дом. Да, ты за границей, вот твой дом на, на фонтане. Вот мой дом на фонтане, короче. Вот на я живу выйдет. здесь. Окошко, а блядь. что мне на улицу выйти? Да Концент не вопрос. Вот могу тебе показать. Я, я могу тебе показать снег. Короче, у меня на улице, блядь. У меня снег на улице, блядь нас сейчас в одессе короче, снег. Вот моя собака одессе, лежит. Нет, снега нет, снега нет. Вот моя вторая собака. Как это нету, блядь? Ты что гонишь, блядь? Я в одессе живу, блядь. Вот моя собака, короче, блядь. Одна вторая, короче, блядь. Ну, ты, а как Да нет, на войне найдешь, короче.